Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по вязанию шапки-тыковки резинкой на однофантурной машине. Да, я понимаю, что на однофантурной машине резинкой связать шапку будет достаточно э, проблематично. То есть нам придется резиночку перебирать. У меня есть вот такая вот миниатюрка шапочки, то есть примерно такой формы будет шапка. Я могу показать вам тут, как будет выглядеть резинка. То есть это резиночка 2 на 1 с красивым краем, то есть это имитация фабричного наборного края. И вот такая вот шапка с отворотом. Вязала образец и вот навеяла мне, сделала такую миниатюрку зато теперь есть на чем вам показывать пряжа которую я буду использовать это пух норки в бобине здесь 500 метров на 100 грамм отмотала вторую ниточку то есть вяжу в две нити как я уже сказала манипуляции на однофантурной машине у нас будет больше вязать мы ее будем дольше но тем не менее если очень хочется то Шапочка у вас такая точно получится. Итак, начинаем вязание нашей шапочки резинкой с имитацией фабричного набора. Я все подробно описала в отдельном уроке, как вяжется такая резинка с имитацией фабричного края. Да? и оставлю для вас ссылочку под этим видео. То есть вы перейдете и там все подробно изучите, как с чего начать, я уже все подготовительные действия сделала, также предварительно я уже связала образцы, высчитала плотность и сделала расчеты, то есть я уже знаю на скольких иглах мне нужно вязать шапку, сколько рядов провязывать и по расчетам мы с вами поговорим в конце этого видео. Сейчас я начинаю вязать вот это место. То есть сейчас мне нужно провязать вот эту резиночку. Как я уже сказала, подготовительные манипуляции я уже сделала. Провязала три ряда. Сейчас я сбрасываю счетчик на 0 и провязываю необходимое количество рядов. И у меня это 32 ряда. На каретке плотность я ставлю на шестерку. Вот эти предварительные три ряда я вязала на четверке. Для того, чтобы ну, как бы это место было у нас не расхлябанным, а вот таким вот красивым и ровным. Теперь я провязываю свои 32 ряда. Все, 32 ряда я провязала. Теперь я буду делать перебор резинки. 2 через одну. То есть через две иглы выдвигаем одну иглу, скидываем петельную дорожку и поднимаем лицевыми эту дорожку. Все более подробно у меня описано в уроке по вот этой резинке. Вот таким образом мы каждую третью петлю снимаем с иглы, распускаем петельную дорожку и разворачиваем петельки. Итак, резинку я перебрала, то есть, напоминаю, да, это у нас резинка, которая пойдет на отворот. Что теперь нужно сделать? Смотрите, вот у нас, так скажем, макет шапки. На резинке на отвороте у нас лицевая сторона, и здесь у нас точно так же лицевая сторона. Если мы выворачиваем, у отворота изнанка, у шапки, лицевая сторона, да, то есть нам с вами нужно развернуть теперь вязание, чтобы лицевая сторона была и здесь, и здесь. Сейчас я из каретки достаю рабочую нить, и я ее зацеплю так, чтобы она мне пока не мешалась. В каретку я вставляю бросовую ниточку, И аккуратно провязываю несколько рядов бросовой нитью смотрите бросовую ниточка нам больше пока не понадобится обрезаю ее и пустой кареткой придерживая полотно за оттяжную планку я срезаю полотно с машины вот что у нас получилось. То есть мы с вами связали отворотную часть шапки. И теперь показываю, что нужно сделать. Данная деталь у нас на машине была к нам изнаночной стороной. Да? Вот так вот она висела. Мы теперь должны развернуть эту деталь и навешать ее обратно. Берем декер. И каждую петельку навешиваем на свое место. Находим крайнюю петлю. Вот она. Тут ниточка у нас рабочая. чтоб ничего нигде не растянулось, придерживаем ее. И поехали дальше. Следующая петля. Вот так. Петелька за петелькой, не пропуская ни одной петли, подвешиваем все петли на машину. Вот видите, вот петельки, их хорошо видно, главное, чтобы у вас бросовая нить отличалась по цвету от основной ниточки. Чтобы не мешалось вот это закручивающееся полотно, которое мы связали бросовой ниточкой, можно отпарить край вот этой детали. И тогда оно не будет у вас подкручиваться. И еще и петли зафиксируются, не будут распускаться. Все. навешиваем вот так все петельки и так петли на машине теперь распускаем бросовую нить она нам больше не нужна. вот так вот все все все петельки бросовой нитью которые провязаны и когда мы дойдем до крайнего ряда распускаем потихоньку не торопимся Проверяем каждую петельку, чтобы она у нас действительно была поднята на иглу. Мало ли где-то промахнулись. Проверяем все-все-все петельки, чтобы все было тут на своих местах. Все. Красота. Все проверили, все замечательно. Теперь подвешиваем гребенку аккуратненько чтобы нигде никакие петли тут не вытянулись и заводим рабочую нить в каретку так нить подтянем через нити натяжитель чтобы здесь у нас все было под натяжением проверили что ниточка встала правильно вспоминаем что мы вязали на 6 плотности я на одну единицу поставлю плотность побольше и один ряд мы сейчас провяжем на одну единичку больше плотность счетчик рядов мы обнуляем и теперь провязываем то количество рядов которое получилось по расчетам то есть мы сейчас вяжем высоту шапки Так, я напоминаю, что один ряд у нас был провязан на единичку больше плотности. Теперь снова ставим плотность на рабочую. Я возвращаю на шестую плотность и вяжу дальше. Итак, полотно шапки готово. Теперь делаем то же самое две иголочки оставляем, третью распускаем, наметили иголки и смотрите, до конца дорожку не распускайте. Здесь мы провязывали один ряд чуть большей плотностью и этот ряд нам нужно оставить, чтобы здесь были изнаночные петельки, это у нас будет перегиб шапки как раз, то есть вот одну изнаночную оставили, и в следующую, как раз вот она такая вытянутая, большая, в следующую завели нить-уловитель. Вот теперь распускаем до конца. Вот она петля, вот дорожка петель пошла. Точно так же подхватываем протяжку и поднимаем, переворачиваем петельки. Не буду вас утомлять этим долгим занятием. Вот видите, что у нас должно получиться. Одна изнаночная петелька осталась и дальше пошла дорожка лицевых петель. Вот таким образом нужно поднять точно так же все петельки у этого полотна. Покажу еще одну дорожку, где заводить крючок, чтобы было уже более понятно. Вот у меня с этой стороны есть дорожки, которые я перебрала, и видите, изнаночная петелька, изнаночная один ряд проходит у нас как раз вот вместе сгиба. Вот и нам нужно оставить одну изнаночную петельку там, где мы заводим крючок. Вот дорожка которую я распустила вот у нас изнаночный ряд вот петля которую мы поднимали в отвороте вот смотрите вот одну оставляем и вот сюда вот сюда заводим нить уловитель и продолжаем распускать вот все распустила и дальше поднимаем все петельки. Такое большое полотно удобнее поднимать будет без оттяжной планки, поэтому я ее сняла. И сейчас вот у меня полотно на весу, потому что мне надо в камеру попасть вместе с крючком. да. А на самом деле, когда я поднимаю, то есть без камер, я натягиваю полотно и вот в таком натянутом виде мне удобнее захватывать. То есть и вот эти перетяжки все натянутые, удобнее их подцеплять. Ну вот как-то так все это происходит. Конечно же, очень большое количество рядов в этой шапке, которые Придется перебирать, но, я же говорю, если очень хочется, то все реально. Часто такие шапки, конечно, вязать не будешь, но для себя любимой, либо для ребенка можно разочек и поперебирать. Вот я говорила, планку убрала, с планкой неудобно будет, потому что хочется натянуть полотно, чтобы было удобнее это все подцеплять, вот, а планка будет мешаться. Когда небольшая высота резинки, тогда можно дотянуться через планку. И мне удобнее, когда она, резинка натянута на планке. Вот. А здесь приходится вот так вот собирать полотно в руке. Для того, чтобы натянуть. Ну вот, мне осталось чуть-чуть. Скоро будем делать убавки на макушке. Итак, резиночку перебрали. Смотрите, уже тут очертания шапки видны. Просто в ниточку, конечно, надо убрать. Но это потом. И теперь следующее наше действие. Сейчас мы будем закрывать макушку. И что я делаю? Смотрите, там где у нас вот эти крайние две я не трогаю, а вот эти две петельки, так, не тут декер взяла, декер надо на одну иголку. Вот где две изнаночные петли у нас, то есть те петли, которые мы не перебирали, мы снимаем, уводим в заднее нерабочее положение иглу, петлю сняли и перевешили на вторую. То есть мы делаем вот здесь убавки. Лицевую петлю оставляем на месте. Следующие две объединяем, то есть на них делаем сокращение. Внимательно, вот эти вот иголочки обязательно уводите в заднее нерабочее положение, чтобы они тут нам потом не провязались. Так, вот. раз. Все, делаем так до конца ряда. Так, еще раз проверяем, все ли иголочки у нас, которые мы освободили, встали в заднее нерабочее положение. Они нам тут не нужны в работе. И все остальные иглы сейчас можно выдвинуть вперед, для того, чтобы помочь каретке провязать вот эти вот двойные петли. Здесь мы смотрим, у нас все иголки должны стоять по две, и здесь мы не убрали одну петлю там, где у нас кромочная, то есть здесь оставляем так, как есть, с обратной стороны точно так же. Все, выдвигаем остальные иглы, теперь проверяем, ниточка у нас заправлена, плотность стоит, мы вязали на шестой плотности, и я уберу плотность на четверку сейчас. То есть, можете на одну единицу, можете на две единицы, но плотность надо здесь немного убрать и еще один ряд. Смотрите, здесь можно провязать два ряда, можно провязать четыре но у меня достаточно мелкие петельки наверное я провяжу 4 смотрите сами по своему вкусу еще 2 ряда провязываю и следующее действие вот эти две петли которые у нас расположены рядом мы перекидываем одну на другую так Продолжаем перевешивать петли по всей игольнице. Итак, точно так же разобрали. Теперь у нас одна игла и две в заднем нерабочем положении. Проверили их, чтобы они стояли там ровненько, никуда не выглядывали, не заглядывали к нам в вязание. Те иглы, которые у нас сейчас в работе, выдвигаем в переднее, в переднее нерабочее положение, чтобы помочь каретке их провязать. Теперь в каретке еще убираем плотность, я убираю еще на две единицы, если у вас небольшая плотность, вообще в ноль можно убрать ее и провязываем один ряд. Все, посмотрели, чтобы у нас все точно провязалось. Провязываем еще один ряд. И он у нас будет последним в этом закрытии. Теперь дальше мы будем работать нитью ловителя. Достаю ниточку из каретки. И смотрите, что я буду делать. Сейчас пока зацеплю нитку так, чтобы она мне не тянула. Теперь иголки можно вывести за язычки, для того, чтобы было легче нам сейчас проводить эти манипуляции. Далеко их не надо выталкивать. Так, и поехали. Смотрите, одна петля, пересняли на а, нити уловитель, вторая петля, пересняли, подтягиваем здесь, придерживаем ниточку, дальше третья петля и вот так проложили ниточку язычок и провязали эти три петельки. Петля осталась на игле нити уловителя. Следующее. Раз, два, ай, аккуратно, три. Точно также подхватили ниточку, под язычок положили И три петли провязали, вот теперь у нас две петельки осталось здесь. Так их и оставляем. Все снова ниточку опустили вниз. Ну, то есть, это у нас изнанка, пусть ниточка здесь с изнанки находится. Подхватываем так раз, два, три. 3. Ниточку завели под язычок. Вот видите, как провязали три петли, которые только что сняли. Вот следующие три петли. Так, ниточку вниз. Раз, два, три под язычок, ниточку подвели откройся вот так раз и три петли провязали так и осталось у меня совсем чуть-чуть здесь вот тут главное держать все эти петли за язычком раз два три отдай три три за язычок тоже их протолкнули, ниточку проложили, провязали вот эти три петельки. Все, увели за язычок созданную петлю. Снова, раз, два, три. Так, язычок иди сюда, проложили, провязали три петельки, так, увели за язычок, придерживаем, и тут уже все последние остаются у нас петельки, раз, два, три, вот эти две, смотрите, чтоб не слетели, так, за язычок, язычок освободили, Провязываем три петельки. И вот эти две оставшиеся. Раз. Ой, не убегай. Не убегай. Два. Все. Два. Проложили язычок. Иди сюда. Где-то у нас. Вот он. Провязали две петли. Все, и теперь этой же ниточкой все петли у нас за язычком прокладываем петлю здесь, вернее, ниточку, и вытягиваем аккуратно нить через все через все петельки. Смотрим, что у нас получилось. Смотрите, какая красивая макушка. Вот у нас петля. Еще раз ниточку проложили, протянули, завязали. Теперь я всю нитку вытаскиваю. Все. Закрытие, закрытие сделано. Так, теперь можно пройтись по этим же петелькам еще пару раз. Ну, один-два раза можно, да? И, и укрепить вот эту вот ниточку, которой мы стянули все петельки. И вот так по кругу, по всем, по всем, по всем петелькам. И дальше будем сшивать с вами шов. Находим вот эти вот, смотрите, находим петли кромочные, вот они две здесь дольки да и за ними за ними между вот этими кромочными петлями и следующим столбиком петель находим вот такие перетяжки ниточкой заходим в одну сторону затем на другой стороне точно так же так вот раз вот, нашли перетяжку. Шапка у нас вывернута на лицевую сторону. Сшиваем все по лицевой стороне. Все, следующую перетяжку нашли. Завели туда ниточку. На другую сторону идем. Так, вот видите какой шов получается то есть его абсолютно незаметно очень красиво с обратной стороны тоже достаточно он такой незаметный вот давайте еще раз покажу здесь уже просто удобнее там у нас складки всякие были вот мы ниточка у меня выходит с этой стороны я на этой стороне ищу, куда мне зайти. То есть вот, вот мой предыдущий стежок. Тут же в, же, в это же отверстие я завожу иглу и нащупываю вот эту протяжку. Вот она. Вот смотрите, вот ниточка у меня выходила. В это же отверстие завожу иглу и нащупываю протяжку вот она там между петельками вот она вот таким образом сшивается так что потом все красиво сходится и ничего не видно вот и сейчас я приторможу наверное сшивать Потому что мне сейчас надо снять вот эту бросовую ниточку и отпарить край резинки, чтобы он был красивый. Я показывала в, в уроке по резинке, как отпаривается вот этот край. Точно так же сейчас отпарю и, и шапку. Угу. Все, достали крайнюю ниточку и вся брусовая нить у нас снялась. То есть я сейчас также точно, как в уроке по резинке, ставлю сюда в край спицу и пойду отпарю, пока здесь еще не сшила. Затем Затем вот этой ниткой я начну сшивать с этой стороны. Имейте в виду, что здесь мы будем точно так же на лицо вывернем, да, и с лицевой стороны будем сшивать. Ну вот где-то до этого момента, после подгиба и уже вот этот шов закончу, чтобы у нас нигде никаких швов не вылазило. Ну все, пожалуй. Я рассказала показала все что хотела все что было необходимо дальше мы с вами перейдем к расчетам покажу вам уже готовую шапку и перейдем к расчетам вот так вот в таком состоянии я сейчас буду отпаривать край резиночки Итак, переходим к расчетам. Все расчеты у меня в планере для вязания. Ссылочку на Катю, которая делает такие планеры, я оставлю вам в описании. Загляните. Хорошая, удобная штука. Итак, вязала в две ниточки 700 метров на 100 грамм. Вот это бобинная норка. Так, брала в магазине, все связано. Так, кстати, тоже оставлю вам ссылочку. Так, и плотность у меня получилась. То есть, естественно, я связала образец, высчитала плотность. 2,857 петель в одном сантиметре и 4 ряда в одном сантиметре по высоте. Значит, смотрите, ну вот моделька вот такая, да. На отворот я взяла 8 сантиметров, а высота шапки после отворота 25 Считаем, то есть петельную пробу 2 857 я умножаю на 56, это у меня окружность головы, 160 петель получается. Я посмотрела, что образец у меня слабо тянется, поэтому я убираю 10 петель, больше не надо. Вот, то есть 150 петель оставляю и плюс 2 кромочные, то есть я посчитала, что у меня 2 петли и идут лицевых и одна изнаночная, то есть раппорт резинки 3 петли, да, мне надо чтобы на 3 все это делилось, и 2 кромочные, которыми мы будем вот тут делать шовчик: то есть, 150 делится у нас на 3 и плюс 2 кромочные петли, вот таким образом, считаем дальше высота резинки. Именно вот этот вот отворот 8 сантиметров умножаем на 4 ряда плотностей, получаю 32 ряда. То есть вот я вязала вот этот вот отворот 32 ряда резинку и высота самой шапки. То есть 1 сантиметр я оставила на убавке. Ну, кстати, тут даже побольше у меня получилось, не 1 сантиметр. Давайте сейчас скажу, у меня получилось 2 сантиметра. Где-то да, где 2 сантиметра. То есть можете здесь тут сделать эту корректировку. Я убирала 1 сантиметр. То есть 25 минус 1, 24. 24 умножила на 4 ряда в 1 сантиметре на плотность. У меня получилось 96 рядов. То есть это я уже вам все рассказала. Связали сначала вот эти 8 сантиметров 32 ряда. Затем сняли все на бросовую ниточку. Перевернули. Снова надели на игольницу и продолжаем вязать шапку. И дальше уже здесь делаем убавки. Ну что ж, у меня на этом все. Я надеюсь, что вам понравилась моя шапочка. И вы тоже захотите связать такую. Да, на одной фантуре посидеть перебором, вот это все перебрать, это достаточно много времени занимает. Но тем не менее, я считаю, что оно того стоит. Шапка получилась очень добротная, очень хорошая. Пушочек, вот видите, такой нежный пушочек сейчас из нее вышел. Я думаю, ну, достаточно плотно я ее вязала, поэтому не так активно он пока выходит. Я думаю, что мы ее сейчас еще подсушим, хорошо потеребим, и, и пушочек проявится больше. Так, сейчас еще спрошу у будущей хозяйки, какая бирка сюда лучше подойдет. На этом у меня все. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Вяжите со мной. Вяжите лучше меня. Не забывайте подписаться на канал, потому что это видео не последнее. Будет еще много впереди новых видео, мастер-классов, уроков, распаковок и так далее. Всем пока-пока. Увидимся в новых видео.